Травецкий идет кузнец, травецкий идет пузник, совсем как огуречек зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, представьте себе, зелененький полный. он был. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трав и с мухами дружил. Представьте себе, представьте себе, не трогал и кодягу! Представьте себе, представьте себе и с мухами дружил. Но ну, вот, пришла лягушка! Но вот, пришла лягушка! прожорливая брюшка и съела кусница! Представьте себе, представьте себе прожорливая брюшка! Представьте себе, представьте себе и съела кусница! Никак и не ожидал он, никак не ожидал он такого вот конца. Представь себе, представьте, себе никак не ожидал он. Представьте себе, представьте себе такого вот. конца. Сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, представьте себе, зелененький.